Шалон, комрады, на связи Маузер. Делюсь, делюсь последними новостями. В чем они заключаются? Получил посылку от Хуана. Из-за Мексики там мы открывали совместный свечной заводик. И как бы он до сих пор там работает. Прислал он мне такую форму для венчальных свечей. Я ему в ответ собираюсь... Вот такую прислать форму знак благодарности. Прислал он мне свой мексиканский воск в Libre. Libre это 460 грамм. Вот, что он из себя представляет. Представляет из себя воск натуральный. Потом стеорат. Ну вот этот э, хуан научил меня добывать его из э, растений. Вот э, дальше идет э, каптусин. Он добывает его из ну, кактусов. То есть э, этот компонент нужен для, э, для связки воска. И собственно говоря. Там есть такое растение мексиканское, которое хуан, ну, похож на, нас, на наш подсолнечник. Подсолнечник хуан из него делает воск. Вот, именно в таких пропорциях, собственно, и, и получается очень даже неплохие свечи. Вот еще одно достижение, которому я сейчас не придаю значения, хотя я об этом мечтал всю жизнь и это было моей с бывшей мечтой, сейчас она когда достигнута, внутри как бы пустота и сейчас у меня совсем другие мысли, планы. Это у нас получается я из хуановского воска при добавлении пятого компонента на его форме сделал вот такую венчальную свечу, которая попросил изготовить ему, а он, э, и он маск, а он говорил. Вот, а, в чем особенность? А, она при добавлении пятого компонента горит, то есть, ну, в невесомости Для чего это ему нужно, не знаю, но, скорее всего, наверное, кто-то там может венчаться будет в космосе в ближайшее время. Все это закреплено документально. Так, что еще? А, ну тут же предвижу реакцию, как бы ну, цены, вот все такое, потому что деньгам-то я равнодушен. Тут получается вот именно такая смесь, ну, которая горит в невесомости, я скреплен обязательствами. То есть я не могу ее разглашать, но там юристы у меня посмотрели в договоре. Есть такая влазейка, ну, не влазейка, что э, можно будет договориться с Ионом, чтобы я, ну, как бы в продавал вот эти свечи. По ценам сразу скажу, не хочу никого не обидеть, не оскорбить, ничего. Это, наверное, все-таки для тех, кто на ком февральские события не отразились в любом случае я 15 процентов буду отдавать все по-честному э -э, хуану также можно попробовать вести диалог от реализации вот такого мексиканского воска хотя он для меня сейчас каким-то бесценным кажется я вот до сих пор вспоминаю как мы по мексике в перу путешествовали и только сейчас мне открылось но ну, насколько хуан глубокий человек все-таки а хотя ну таким простым казался ну как бы все с вами был Маузер. до новых встреч